Всем привет! С вами снова Олег Факеев. Уж Сусдель близится 2016 или Golden Ring Ultra Trail uh, Second Edition. Правильно я по-английски сказал, не знаю. Ну, неважно. В общем, а я так и не выполнил свое обещание данное Михаилу, организатору всего этого большого бегового праздника, который дал ему на... перед стартом Московского марафона. Это было чудо, мы случайно встретились. Вот фрагментик, наверное, сейчас я сюда вставлю. Как мы встретимся. Этот голос невозможно Поместный. перебудать. Михаил. Рад видеть. Не, не догнать, к Б. Я даже не буду стремиться. По берегу ноги для следующего года. Замечательные люди всегда встречаются. Просто вот. Михаил, респект. Это супер было. Суздали, это вообще. Спасибо. У меня несколько там предложений, если я решил особое отдельное видео по этому поводу снять. Отлично! Отлично, присылайте. Мне очень понравился этот забег. Это был мой первый трейловый забег, и мне понравилось то, как все было организовано. Начнем с чего? Начнем с большого письма, которое по электронной почте получили все участники. Подробнейшая инструкция, что, где, когда делать, чтобы никто не заблудился, не заплутал, не опоздал, попал вовремя и знал, куда я ему прийти. Я просто распечатал это письмо и галочками отмечал, Выполнил я и не выполнил. То есть, получился такой чек-лист. Ну, то есть, я все выполнил, кроме одного. Опоздал немного на старт. Вот, на это у меня болезнь такая, опаздывать. А в остальном все было... Все по плану. То есть, все-все было по плану. А, знаю, еще перенесли старт забега на 50 километров. Но это даже было и хорошо. Сначала я была опечален, а потом понял, что это правильно сделали. Потому что забег длинный. И заканчивать его в темное время суток не очень комфортно. Было бы в лесу, где нет ни освещения, ничего, где можно заблудиться. И, в общем-то, бег с фонарьками по той территории, это, конечно, для очень подготовленных. А на этом забеге очень много бегунов, которые только пробуют силы свои в треле. Сразу возвращаясь к старту. Что я помню из забега 2015 -го года? Было две пробки. На выходе из территории парк-отеля, Соответственно, и потом была пробка, когда мы по какой-то узкой тропинке спускались к реке, я даже сейчас место не могу там четко назвать, потом еще я помню из разговора бегунов призеров что когда они не успели там где-то первыми прибежать, в общем, им сложно было обгонять тех, кто медленно бежит, потому что дорог-то нету, в связи с тем, о чем я подумал. В московском марафоне есть кластеры по забегу, и я думаю, что очень полезно старт с интервалом в 5-10 минут организовывать по кластерно, по крайней мере для тех, кто четко бежит на результат, кто хочет занять первый, второй, там какие-то там не знаю попасть в десятку мест, для кого каждая секунда она очень важна, их надо безусловно отпускать первыми на все дистанции, на сотку, на 50 и на 10. и, может быть, даже десяточников надо отпускать еще раньше, потому что у них короткая дистанция, чтобы они не мешали столпе. Ну, то есть, резюме. Запускаем десяточников, а за ними пятидесяточников и, и тех, кто бежит, сотку. Ну, а потом минут через десять можно всех остальных. Тогда все чемпионы, конечно, жив просто сделают рывок, хорошие результаты покажут, и никто им не будет мешать. Я думаю, остальные просто не будут в обиде. Если я 50 км Прибежал же прошел за 7 часов, мне вот эти пробки на старте и вообще никакой погоды не сделали. А для них всех это очень важно. Бежать. Так, с первого момента мы закончили. Это классно на организации старта. И очень хорошо старта. Старт был принесен пораньше. Вот это супер, этот нужно оставить. Обязательно рассылать письмо с тем, что и как делать. Очень меня порадовала карта, с которой складывалась такую маленькую схему. Сейчас я уже расправил советами по по воде. Очень важный совет был по воде, я его недооценил и до конца учел, а с учетом 20-километровой петли автономной без воды было с малым количеством воды было очень некомфортно мне бежать. И мне очень понравилось, что на многих пунктах вода была в пол литровых бутылках. Это было очень удобно, потому что просто схватил бутылку и побежал дальше, побежал дальше. Рекомендации по воде на этой трассе для тех, кто бежит 50-100 километров, конечно, надо вообще супер жирно выделить и сказать, что это отдельная точка внимания. Здесь на трассе, конечно, все помечено. Что, где и как. Я никогда не страдал топографическим кретинизмом, но эти моменты с возрастом на него проявляются. Короче говоря, у меня здесь был такой прикол. Первое, я подумал, что мы бежали вот, вот так вот, а я подумал, что мы бежим вот так вот по этой карте. Почему? Потому что я не нашел здесь стрелок направления движения. Ну, Почему-то решил, что мы бежим по часовой стрелке, как <coughs> ходят все нормальные часы. Но это было не так. И когда я бежал, я понимал, что что-то в моем мозгу не сходится. И в очередной момент, когда... Да, еще я карту забыл Она дома. И в очередной момент, когда мне показали карту, где мы находимся, у меня вообще просто в мозгу ступор, я потерялся, и это был... Полный для меня трэш. то есть я не могу бегать, не представляя маршрут. То есть могу не знать, но представлять мне его нужно. В связи с этим какие рекомендации или советы я считаю были бы полезны. Первое, на карте обозначить направление движения стрелочками. Второе, хорошо бы на карте поставить примерно километровые отметки у пунктов там, где вода и питье. Здесь вот под мостом. Uh, да вот здесь вот под мостом эти пункты соответственно здесь развилочка очень хорошо бы показать те же самые километражи на важных поворотах причем на этих поворотах uh, в лесу и в полях стояли отметки с указателями куда тебе бежать налево направо это был суперский это был суперский и здесь у меня такая рекомендация к этим отметкам если все эти Указатели поворотов пронумеровать, там первый, второй, третий, четвертый, пятый. И на указателях это написать, то тогда это же можно отобразить и на карте. То есть на карте написано пятый поворот. То есть человек запомнил, что вот здесь пятый поворот подбегает о указатель номер пять Я на пятом повороте. А для чего это еще полезно? Это полезно для случаев, в которых не хотел бы, чтобы они происходили. Но если с кем-то что-то случится, ну с где ты находишься, можно сказать, я пробежал пятый поворот. Или я вот. К шестому повороту приближаюсь. Тогда его найти будет легче, потому что описать к лесу, где ты находишься, это Андрею просто нереально, нереально. Если все-таки будут захватывать соточки ночное время, то на этих же указательных поворотов можно нанести какие-то светоотражающие элементы, так чтобы они ночью светились. Ну, такая там дополнительная опция. Итак, по карте показать направление движения, где мы движемся нанести какие-то отметки километровые, там, примерные хотя бы. Я помню, что по пятнадцатому году э, у атлетов э, по-разному показывали часы расстояние на, на пунктах. то есть тебе предлагает, ты говорит сколько я там, 25 побежал, а у меня 24, а у меня 27 показывает. В общем, GPS ведет себя как хочет, часы считают как могут, в результате получается расхождение. Это не так важно, но примерно понимать, где это Отметка, на каком километре, это, в общем, хорошо. Хотя эта информация, она в письме была. На каком километре, какая отметка. Вот. А что еще? Еще, я считаю, полезным было бы на пунктах питания, э -э вот здесь у речки, вот, вот здесь вот, пункты питания, э -э размещать эту же самую карту, ну, не знаю, размером там, в два или в четыре раза больше, на каком-нибудь плакате помечать: «Вы здесь», «Бежать вам туда», в первую очередь, это, безусловно, нужно для новичков, чтобы они понимали, какой участок мы сделать. И на этом участке можно жирно выделить линию до следующего пункта, то есть, чтобы атлет понимал, что вот он сейчас пробежит там столько-то километров, там будет следующий пункт с водой и едой, вот, и вообще он находится вот здесь, он будет находиться там. Таких точек нужно, на самом деле, не очень много. Если я правильно помню, это вот там первый мост с водой, второй мост с водой, третий мост с водой. И не знаю, тут нужно ли на повороте, когда мы сходили в лес, по большому счету, может быть и не нужно. Но вот на 20-километровой дистанции где-то еще один такой указатель поставить, было бы, в принципе, э, я думаю, полезно. Тут, конечно, двоякая ситуация, тем, кто трассу узнает это уже не нужно, но вот я, например, за год реально не вспомню, не смогу рассказать, как там все было. А если я побегу, то что-то будет вспоминаться, и карта мне в этом вопросе помогла. Возможно, нужно несколько таких экземпляров или даже ксерокопии на формате А4 иметь на каких-то пунктах, чтобы э, те, кто не уверен, или как и я, <сёк> как рассеянные с улицы бассейны, забыли к собой взять карту, могли взять ксерокопию там, и побежать с ней. Я видел, что э, многие бегуны, когда бежали, они, в общем-то, заглядывали в карту. Хотя, честно говоря, понимаю, что мне это не сильно бы помогло, потому что когда вы находитесь еще раз вот здесь в лесу, в лесу смотрите на карту и не понимаете, где вы относительно карты, без... Навигатор, который вам четко показывает, говорит, На, не сильно поможет. Но когда вы добегаете до поворота, то уже гораздо легче с указателем. Итак, вот что касается карты направления, километровой отметки, номера, указателей поворотов. Думаю, что это было бы очень полезно. А вообще, вот эта вот штука все, мне, конечно, очень понравилась, как классно она сделана. А, вот еще что, да. Мы пробегали там один или два населенных пункта, но один точно по ГОСТ Быково. И его хорошо бы на карте тоже обозначить, потому что это такая географическая отметка, ты раз сбегаешь по Гостам, о, видишь. Или какие-то иные крупные ориентиры, церкви там, ну, не знаю, что еще может быть. Я, например, в частности, где-то заплутал, помню, ну, потому что карты не было. Вот то, что касается карты. У меня тут споргалка, я проверю про повороты сказал, про указатели телометража сказал, про нумерацию. Да. Имена на номерах, да. Это сейчас тема такая хорошая. Мне она нравится с московского марафона. И я даже сначала не просек, там такая ситуация была. Я такой бегу-бегу, а мне говорят, Олег, давай, ты молодец. И откуда не знают, как меня зовут. Потом вспоминаю, у меня же на, имя, на номере имя указано. И, в общем-то, это дополнительный элемент комфортных коммуникаций. Для тех, кто, например, стесняется или решается подойти к человеку. А так смотрит на номере, им написано. Там. И сразу подходит, обращается, знает, как обратиться. В общем, это тоже такой полезный дополнительный момент, который я считаю важен. Такая идея еще мне пришла значит, по карте. Не знаю, насколько она там приемлема. Когда я пробежал 50 километров, мне очень захотелось проверять 100. Но я понимал, что это, конечно... Unreal для меня нужен готовиться, и не непонятно, сколько время идет. А вот если, например, была дистанция 75-80 километров, то я, наверное, бы тогда ну, на уровне понимания своего 15 15-го года рискнул. И трасса вообще этому сопутствует. Если вы помните, что здесь вот круг 30 километров, а второй круг 50 километров. То есть, в принципе, что можно сделать? Можно сделать дистанцию на уровне 80 километров, то есть, когда ответ бежит, пробежал 50 километров, и потом бежит малый круг 30 километров. И получается 80 километров. Такая промежуточная дистанция. Я, честно говоря, не знаю с точки зрения дистанции трейлранинга, имеет они место или право на жизнь? Не имеет права на жизнь. Но вполне возможно, что эта дистанция тоже, была, тоже, тоже бы пользовалась определенной популярностью. Ну хотя Михаил Шибунин сказал, что, блин, никаких компромиссов. Либо 50, либо сотка. Номер я, конечно, уже закрасил. Вот, Здесь есть моя фамилия, но если бы еще было имя, было бы, конечно, лучше. То есть надо надо имена писать. Так, что, что здесь еще? Здесь очень интересная такая вот картинка красивая. С километражом сколько бегут? 10, 30, 50 и 100. И цвет номер обозначает дистанцию, которую ты бежишь. Ну, раз уже номер цветной да, тут есть цветные элементы, то я вот порекомендовал на номере выделить, ну, на ту дистанцию, к которой этот номер относится. Например, не знаю, вот раз синий номер, значит синий выделит 50 километров. Вот. Хотя не понятно, как выделять туда 100 километров у тех, у кого белый номер. Ну, можно, наверное, придумать. В общем, вот такие рекомендации к номеру. Добавить имя и вот здесь выделить, выделить дистанцию, на которую человек бежит. Что еще? Просто суперскую бандану нам раздали. Я вот ее ношу, не снимаю, даже видео специально в ней снимаю. Если вы видели мои другие сюжеты, то обращали внимание, что практически везде в ней, и как э, баф ее удобно надеть, чтобы горло грело. И даже вот так вот можно надеть, как маску, если зимой уносине ну, бежишь, для зимы она немножко. И... Я как знамя, алле красная. О победах был их... Память. Бегу в бандане из Суздаля, чтобы новый рекорд поставить. И очень приятно встречать бегунов на других забегах, а у них вот такие белые банданки одеты. И ты понимаешь, что они были с тобой в Суздале. Но хотелось бы, безусловно, выделиться. Выделиться и всем показать, что ты крутой. Здесь у меня так, такой совет, который, возможно, будет э, разумным. Я знаю, что для тех бегунов, которые пробегают сотку быстрее, чем за 12 часов, есть отдельные призы. Вообще, все, все кто уже 100 км пробегает, это уже герои. И вот для них можно сделать какую-то отдельную бандану. А, то есть вот эта белая она всем участникам, а вот, например, она там желтая бандана, это вот тем, кто реально финишировал, а, закрыл дистанцию 100 километров. И тогда ты видишь, вот это настоящий герой бежит. Он сотку на этой дистанции сделал. Ну, почему я это говорю? Потому что мне хочется пробежать 100 километров, а потом ходить в этой желтой бандане. Вот, и все что понимали. О, блин, он крутой, он 100 километров пробежал. А, это все, что я хотел сказать о своих рекомендациях по организации забега. Так, конечно, все круто там было, все шикарно, только приятные воспоминания. У меня куплен билет в 2016 год, и я начинаю готовиться. Михаил, большое спасибо за то, что вы сделали в нашей стране такой большой беговой праздник.